Опа, стоять. Да. Что попался, небох? Что у тебя в сумке показывают? Нет, ничего, честно. Сумку показываю, да говорю. Да. Ничего нету, да хочешь сказать? Может договоримся. Что тебе прошлого раза не хватило, что ли? Может договоримся же. Что договоримся? Что ты мне сможешь дать? Аккуратно, да и шаг. Тебе повезло, что у братишки моего сейчас сессия бабки нужны. Как бы давно уже гнил в изоляторе. Давай иди отсюда. Алло, салам алейкум. Валикум ассалам, брат. Чё там, как у тебя с этой сессией твоей, нормально все сдал? Да, все сдал, вот одна курсовая осталась. Ну смотри, давай я тогда тебе сейчас минут через десять переведу деньги. Закроешь уже. Все, давай, от души, сау. Алло. Плохие новости, брат. Что случилось? Тогда братишку твоего тут кое-кто зелень угостил. Еще и такой продуманный изолентой обмотал пакетик. В общем, врачи приехали поздно. Но в итоге смерть в результате передозировки. Что?